уделяйте себе больше внимания не только для воспитания не только для саморазвития уделяйте внимание для красоты уделяйте внимание для появление чувств хороших слушайте прекрасную музыку там занимайтесь каким-нибудь там живописью может быть творчеством или чего чем-то это все создаст вот такие переложите ответственность на бога то есть я зарабатываю я зарабатываю пусть бог вам помогает скоро и так все получится а вы больше получаете удовольствие от жизни не нужно вовремя на работу не нужно люди обычно говорят да что же это будет а вы не бойтесь Иногда нужно прыгнуть с распростертыми руками в пропасть, если Бог услышит молитвы, если Бог почувствует, что это вам нужно, если ваше сердце открыто, если вы готовы, то 100% лестницу для себя найдете.